Всем привет, с вами Анастасия Мадейра и канал Мастер в порядке. Сегодня в Питере снова дожди и мне навеяло в голову некоторые мысли, которыми я бы хотела с вами сегодня поделиться. Когда ты видишь проблему, то уже можешь с ней как-то бороться, согласитесь. Поэтому я хочу, чтобы сегодня вы тоже посмотрели немножко с другой стороны на вопрос о том, какую цену ставить на ваше творение и как правильно вообще работать с ценой и со своей головой в первую очередь, потому что здесь проблема именно в ней. Всегда во все времена было деление на богатых и на бедных людей. Только там в каком-то веке, в средних веках, если уж ты родился бедным, то, скорее всего, ты ему умрешь. И люди достаточно были смиренны к своему положению, они понимали, что да, я бедный. Моя задача поле пахать и смотреть там на людей выше класса, туда даже... Ну, как я предполагаю, конечно, не жила в ТВК, но примерно представляю, что никто даже и не смотрел. Все понимали свое место, каждый знал свое место. Нынешнее время диктует свои порядки, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что ну, практически любой из нас, даже имея какие-то там отклонения в здоровье, либо еще в чем-то, может добиться любых абсолютно результатов. Я говорю сейчас о России. В России это возможно сейчас, на данный момент. Ну и вообще в мире, по большей его части. Почему вроде как столько возможностей, огромное количество там, и тысячи видов творчества, и бизнес можно сделать, и книги об этом написано. Бери да делай. Что мешает? А мешает как раз-таки вот эти вот наши мысли, разрушительные в голове, которые составляют, в общем-то, вот эту психологию бедности. Давайте разберем сейчас, что это за мысли, если они есть у вас в голове, вы их увидели и затем искоренили, постарались это сделать, потому что это действительно мешает очень сильно человек который заражен психологией бедности он очень боится рисковать всегда поэтому пополняют армию тех самых несчастливых людей которые ходят на работу, которая им не нравится, но при этом они не говорят о том, что это они, что причина в них, они хотели рискнуть, а говорят, что виноваты все остальные окружающие, государство, которое не смогло предоставить им там работу по их развитию, да, виноваты какие-то другие обстоятельства жизни. Человек с психологией бедности, он очень сильно, очень сильно боится перемен, любых перемен, и поэтому сидит вот так вот зажавшись, как в коконе в своем, и на любые изменения реагирует, очень болезненно и не может в этих изменениях себя вести как-то смело и рискованно потому что просто у него сразу отторжение идет на эти ситуации ему хочется быстрее обратно в свой кокон вернуться даже не сделав никакого шага не попробовав ничего он ищет уже причины миллион причин почему у него потом это не получится так что если вы намерены все-таки начать зарабатывать деньги, то рисковать придется по-любому. Следующий момент, который приписывает людям, зараженным психологией бедности, это неумение считать деньги. Нам кажется, что богатые не считают денег, но на самом деле это не так. Люди, у которых есть деньги, всегда их считают, всегда знают им цену. А бедный человек, он живет одним днем, он сегодня заработал, завтра все потратил. И опять же, вот момент, например, когда я говорю, нужно откладывать деньги с первых продаж со своих, и потом тратить их на рекламу. Человек с психологией бедности, он скажет, нет, я же заработал, я лучше куплю себе там iPhone, ну что-то осязаемое, да, что-то, что покажет мне мой результат, но при этом никаких плодов дальше мне не принесет, дальше я не хочу рисковать. Реклама какая-то, какие-то новые сайты, какие-то новые знания, зачем мне это? Я буду вот чуть-чуть продал, чуть-чуть продал, Потом потратил. Чуть-чуть продал, потом потратил. Но так никакое, никакое дело на этом, к сожалению, не построится. Шаг вперед, шаг назад. Шаг вперед, шаг назад. Постоянно. Еще один признак того, что человек болен психологией бедности, это экономия во всем. Все стало такое дорогое нужно больше экономить а кто так скажет все стало такое дорогое нужно больше зарабатывать так вот вот эти две фразы они есть такие очень важные как бы получается что в этом есть вся весь смысл психологии вот скажите мне как вы думаете на данный момент нужно больше экономить или больше зарабатывать также что касается рукоделия и того сколько мы поставим денег за свою работу конечно есть самые разные формулы как посчитать себестоимость. стоимость рукодельной работы. И здесь под видео я ставлю ссылку на свое старое видео о том, где я вот эту всю формулу рассчитываю. И информация об этом миллион. В интернете, если хотите, можете посчитать. Но здесь мы сталкиваемся с одним пунктом, который не очень очевиден. То есть час и себестоимость работы вашей личной, сколько он стоит. Вот здесь вот у человека уже вступает в силу... вот его психологические факторы, насколько он себя сильно ценит человек с психологией бедности обладает очень низкой самооценкой хотя себе в этом признаваться не хочет он не ценит себя и все что он делает ему кажется, что да, вроде как я себя оценил но за такие деньги это никто не купит это же очень дорого а кто вам это сказал, это в вашей голове только вы сами поставили себе такую планку потому что вы бы не купили а зачем работать для такой целевой аудитории лучше поднять себе планку выше, там, до среднего класса Выше и продавать за нормальные деньги потому что ручной труд продавать дешево очень и очень невыгодно вы же будете делать свою куклу неделю или две или даже больше да а потом продадите ее за копейки какой смысл в этом Это игра по кругу пустые ворота оставьте пласт дешевого рукоделия для других мастеров которые, к сожалению этого так и не поймут а сами вы переходите на новый уровень учитесь рисковать что касается различных формул по которым нужно рассчитывать себестоимость своего труда, я всегда поступала так. Я очень сильно не люблю что-либо считать. Какие-то материалы рассчитывать, сколько я потратила клея, сколько потратила бумаги, сколько потратила своего времени, не люблю. Поэтому я сразу, когда вот начала этим заниматься, я сразу стала плюсовать, чтобы точно не ошибиться, точно ставила большую, ну, примерно же понимаю да, сколько на материал, у меня там выходило, по-моему, рублей 50. На материал на одну елку и плюс э, продавала я по 400 по 500 рублей то есть чтобы не ошибиться если вы сами не можете в голове своей уяснить, сколько это может стоить, то тогда смотрите на конкурентов, конечно, но единственный здесь момент, что если будете на русский рынок смотреть, то у нас здесь очень сильно вот эта вот система, она испоганена нами же самими, мастерами, потому что мастера с психологией бедности приходят на этот рынок и начинают продавать замечательные, красивые вещи за дешево, за копейки, а потом остальные, другие мастера, которые не готовы это делать, они мучаются, потому что они э, ну, становятся в неком в некоторой степени не конкурентно но с другой стороны на все всегда найдется свой покупатель и человек который ставит за свою работу 5 копеек он тоже э, ну не имеет возможности дать рекламу где вы потом дадите да где может быть более высокий уровень достатка у людей он не имеет возможности сделать хорошую фотосессию а вы это сделаете и тем самым ваш товар все равно станет лучше и выгоднее на фоне конкурента есть такие магазины сувениров дорогие где итальянский какой-нибудь горшок со стразами который сделать за две секунды стоит по 200 по 300 евро почему потому что он итальянский потому что мастер сидел делал его ручной труд и вам продавец очень красиво распишет почему этот горшок стоит так дорого а если вы такое сделаете, вы его продадите по 300, по 500, по 600 рублей. Потому что вам со своей колокольней будет сложно понять, что кто-то может купить это за 200 и 300 долларов или евро. Понимаете? Вот в этом вся суть есть. Так что психологию бедности необходимо обязательно в себе убирать. Ходите по дорогим магазинам сувенирным, смотрите, что где сколько стоит. А продавайте больше через американские сайты. Зарубежный рынок, он немножко по-другому смотрит на ручную работу. У нас, конечно, это все-таки вот такой вот рабские домох труд для домохозяйка, которых... которым нечем заняться, к сожалению. И мы с вами будем это исправлять и избавляться. И самое главное, что я бы хотела до вас донести, никогда не бойтесь ошибаться ни в чем. Поставили большую цену, не продается, немножко снизили. Но с низкой цены начинать не нужно. Ну, только если вы вообще начинающий мастер, и вы вообще не только вот сделали пару первых работ, хотите их попробовать продать, может быть и стоит сделать маленькую цену. Может быть, вам еще нужно с качеством поработать. Ну, здесь есть вот такие некоторые моменты, да, которые... Могут принимать свое внимание, но в принципе лучше больше, чем меньше. Только так я считаю нужным заниматься вот такой вот деятельностью, как ручной труд. Потому что если мы занижаем цену, то тогда мы вообще работаем как и ишаки, у нас нет времени вообще ни на что. У меня было время перед Новым годом, когда вот я сидела целыми днями, занималась только елками, сходила с ума, не от запаха клея, от расчетов, пересчетов, все это было. Но я понимала, что я поработаю Новый год, заработаю кучу денег, а потом буду отдыхать. Но если вы все время в таком режиме, то здесь что-то не так с ценообразованием с вашим. Или вы себе какие-то планки огромные построили, или вы вообще себе ничего не построили. Потому что, по сути, час собственного труда рассчитывается очень просто. Вы смотрите, сколько вы хотите зарабатывать в месяц, а потом делите это на количество часов, которые вы должны потратить на изготовление, которые вы можете потратить на изготовление своей работы. Не каждый из нас может потратить день, два или три на эту деятельность, потому что у кого-то кого дети, кто-то хочет еще отдыхать, кто-то хочет параллельно жить еще своей жизнью, а не только рукодельным заниматься. А у нас получается рукодельный бизнес, это как рабство какое-то, в которое мы входим, и пошло-поехало беспробудно. И, конечно, потом у людей просто отторжение от такой деятельности, потому что мы понимаем, что залезли во что-то непонятное. А это все из-за того, что неправильно посчитаны цены. И мы не по правильным, и мы продаем не так, как это нужно делать. Неправильно посчитали. Вот, поэтому посчитайте точность и себестоимость своей одной работы, ничего не забыв при помощи того урока, который будет внизу. И затем посмотрите, проанализируйте конкурентов, кто что продает, но сильно на это тоже не застряйте внимания. Читайте книги о, псих, о том, как искоренить психологию бедности. Почитайте э, больше истории жизни людей, которые, которым это удалось сделать. И тогда деньги начнут приходить в вашу жизнь. И многие мастера с великолепными работами пишут мне, что не продается, не продается, не продается, у меня не продается, одно и то же. Смотришь, все вроде хорошо, а на самом деле нужно голову лечить, потому что в голове есть те самые зажимы, которые мешают нам... И зарабатывать деньги дорогие мои давайте вместе делать ручной труд дороже и вместе поднимем планку в россии потому что сейчас его неоправданно занизились если мы начали заниматься любимым делом на продаже мы должны не только им заниматься но также должны просто жить ездить на отдых заниматься нашими детьми как-то наслаждаться моментом потому что если ручной труд превращается в штамповку для нас самих дешевую то какое наслаждения. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Оставляйте свои комментарии под видео, подписывайтесь на канал Мастер в порядке. Я, как всегда, была рада вас видеть. Всего вам самого хорошего. Пока-пока.